сегодня 35-летие э, выпускников толиковской да, средней школы 1983 года Какие все родные, самые родные даже дровский. не даже не верится, что уже столько лет прошло. Тридцать лет ведь время, это самые любимые. Как Скажут. было ну, Веритые, жаркие, в голове, все, так же ясно. Потому что как взяли и долго самые выпустили. Да, карточка, меня не есть. Память в 35 лет, Как правильно сказать? От нашего класса. От нашего класса встречи выпускников 35 лет. На долгую память. Спасибо большое. На долгую память, Выпускники 83-го года. И молоко будет, и свеции будут. Ну, что, и, ты, все, все, и все, все, все. Вот так вот так, так вот. Так что, так что придете, я вот это выставлю, да, ко, ко мне в гости придете. И? Ну, и ну, здесь, здесь крышки. И, и, ну, ну, отдельно уже этот, не знаю, какая могу. красота. Спасибо. Это, это супер что-то. Это чудо. Молодцы, это куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь, Рудик, домой забери, обратно. Кто с предложить место ну, за подарок? Но вторую рюмку обычно вот, вспоминают тех, кого с нами нет. Раньше говорили третья рюмка, мне а сейчас, сейчас та... вторая. вторая. Потому да. что два цветка ложим, так mm -hmm. ведь? Да. Uh -huh. вот, наверное, все-таки ну, учетные вот эти цветочки. Yeah. И поэтому мне тут очень хочется вот это слова песни, как здорово, что мы здесь сегодня собрались, Димон, mm -hmm. на третий пуплет. И все же с морью в горе мы тех сегодня вспомним, Чьими как раны на сердце запеклись. Мечтами и песнями мы каждый вдох напомним, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот так, ну, а пойдем за, за, за тех, на... кого нет с нами. Ну, как много ну, ну, их нет, когда хочется, да. Да ну, куда а нас... ни к тело. чему, я все слова помню. Кто-то слабого обидел и, тело, и смеется, кто-то сказался кто кто и скурит, а милоновое кури, сердце кури. не клокочет. А нейлоновое сердце не болит. Неужели не помните? Да ладно вам! Это старая песня. Нет, это у нас было кого-то слово вообще. Это вы как раз пели, наверное, на концерте. Мы всю жизнь ездили по этим, Атлашево, Кудесе, занимали призовые места и все время. Вот это у нас... Это мы не пели, это я пели. ...своей Это уже без нас жить надо, надо так чтоб небо не коптить у меня вот эту где-то песня у меня надо даже как со, со стенда стен, даже снято да. вот эта бумажка есть у меня осталось, осталось солнце по небу ходит вновь ему быть тесно Человеки светят, не гаснут, Добрые сказки детства.